И снова всех приветствую на своем канале мастер про я думаю это будет такое короткое видео а перед тем как видео начнется не забываем поставить этому видео лайк подписаться на канал и смотрим что же будет после сразу точнее что же будет с радиатором после установки через три года во что превращается внутреннее убранство алюминиевого радиатора если вы его не промываете хотя бы там ну, раз в год или раз в два года три года я туда не залазил а сейчас я решил посмотреть что же там творится внутри смотрим вот у нас радиатор снял буквально, на, буквально несколько минут назад и смотрим состояние внутренности что же там блин творится если сверху у на смотрим вроде бы как бы ничего да Думаешь, есть и есть но ну, это у нас ошметки мелочь вроде ничего сверху с обратной стороны вроде бы тоже ничего А смотрим вниз как мы видим, уже тут у меня уже говнище потекло с радиатора. И смотрим, вот оно что творится. Именно вот это все оседает на ваших радиаторах. Для тех, кому не видно, вот так вот. Как мы видим, половина радиатора забита говнищем. Это ржавчина, это мусор ваших труб. Это все нужно вымывать, это все нужно вычищать. Как мы видим, вот на весь пролет вот она Канал весь он засранный. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? видел? Сейчас если аккуратненько его не пошевелит, то сверху, потому что все, весь, ну, все дерьмо стекает вниз. У нас здесь стояли пробки, я их вот открутил. Вот одна из них лежит. Вот. И это все нужно вымывать. Я думаю, ни для кого не секрет, что радиаторы необходимо промывать хотя бы раз в два года. Нужно это обязательно делать. Если у вас магистраль совсем засрана, бывает и такое, что буквально только отопление дали, у вас сразу радиатор весь забился. Имейте в виду, что радиаторы нужно мыть. И если вы их мыть не будете, теплоотдача будет понижаться, циркуляция будет ухудшаться. Это означает, что у вас будет холоднее в квартире. Ты меня понял! На данном видео, я думаю, посмотрели, что это все забиваются. Именно нижний, нижний патрубок самих радиаторов, да, нижний канал, он весь уже наполовину практически забитый. И сейчас я это буду естественно все вымывать. Вымывать это буду реально просто. Берете шланг от. Ну, в моем случае шланг от возьму от душа. Откручу душевую лейку и, естественно, буду промывать этот радиатор проточной водой до тех пор пока не промоется все. Как я это буду делать? Ну сейчас покажу помаленьку. Итак, что мы сделали? Открутил вот я душевую лейку. Сейчас вот этим добром сейчас буду все вот таким вот положении промывать, прочищать. Так одной рукой делать это неудобно, но ну, минут переспособимся, давление даем напор. Вот, все и начинаем вымывать И мы видим сколько всего Оттуда его льем до тех пор Пока Вода не станет белой Видим да сколько дерьма. Вот все Все потекло Со всех сторон Вымываем И в одну и во вторую сторону Все придется Мыть и тут, и там, вот так Вымываем Начисто Затем мы переворачиваем радиатор, чтобы Со всех секций вытекло Так Так, так, так. выключаем, переворачиваем радиатор, в его приличное положение и начинаем промывать на протоку, на пролет, то есть чуть-чуть под наклоном вот так вот. Сейчас я это уже снимать не буду, буду двумя руками делать, чтобы со стенок, со стенок, то есть вода протекала. И маленько набок вот так вот а вытекало, чтобы все вот эти э, промежутки тоже слегка промылись, чтобы остатки вот этих вот а, грязи, вот этой всей, вся вымылась. Продолжаю. Итак, ну что, мойка у нас закончилась. Я, по промывке я закончил. Смотрим, да, как у нас теперь чисто внутри. И это тот самый нижний, нижняя часть которая у нас была самая забитая самая засранная ну, верхняя вообще идеале все, вот таким образом собираем радиатор и ставим уже на другое место потому что этот радиатор я поставлю уже в другую комнату Но вот таким вот образом у нас и радиаторы промываются, чистятся, поэтому не забывайте, хотя бы раз в 2-3 года снимаете радиатор, так как у вас должен быть легкий съем для промывки ваших радиаторов, не давайте всякому шлаку, который там идет, усохнуть, если бы он там задеревенел, задубил, потом бы, конечно, уже, пришлось бы химией какой-нибудь промывать, для того, чтобы это все вычислить. А так как у меня там сейчас все, грубо говоря, жидкое, все свежее, я спокойно свешу свежий чистый радиатор в комнату дочери. Надеюсь, кому-то видео было действительно полезным. Для тех, кто подписывается за просмотр, отдельный, отдельный вам респект. Также делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на все мои соцсети в описании. Всем спасибо и всем пока.